Эй! А? Как мы потеряли один? Думаю, нужно бросить его в башню на всякий случай. You ever... Ты когда-нибудь задумывался, почему именно здесь бар? Mm -hmm. Ну... Но... Я думаю, это должно быть хранилище, mm -hmm. да? О, oh, oh, это имеет смысл. Не двигаться! Не двигаться.